Рассмотрим, как в языке Java происходит расположение разного рода компонентов, таких как текстовые поля, переключатели, кнопки и так далее, внутри фрейма, и каким образом, как они там объединяются друг с другом. Чтобы рассмотреть все эти вопросы, сохраним сначала вот этот шаблон приложения, который мы создали, и с которого мы начнем работу. В данном шаблоне, как мы видим, реализован наш главный исходный класс, в котором у нас находится метод main. С этого метода начинается работа всех консольных приложений а также в этом шаблоне находится метод printun, выводящий одну строку на наше консольное окно. И кроме этого создается окно frame для работы с ним. Frame создается на основе класса myFrame, который является наследником класса jFrame и который задается с размерами 300 на 200. И внутри данного окна создается специальная панель на основе класса myPanel. Ну, вкратце охарактеризовав это приложение, сохраним его в каком-либо файле. Для этого щелкнем на кнопки Сохранения, создадим для него новую папку. Щелкнем на кнопку Открытия новой папки и введем для него имя. Например, вот такое. Щелкнем теперь на кнопку Open и введем имя для нашего приложения. Ну, конечно же, оно должно совпадать с названием нашего главного класса. Поэтому напишем таким образом и щелкнем на кнопке Save, сохранить. Попробуем теперь на нашем фрейме, на ее панели, расположить несколько кнопок. Для этого создадим внутри класса MyPanel который на данном этапе пока является абсолютно пустым, конструктор. Щелкнем здесь на клавишу Enter и далее напишем таким образом. Конечно же конструктор должен быть с доступом паблик. Далее введем имя этого конструктора, которое конечно же должно совпадать с именем класса MyPanel. Введем скобки, щелкнем на клавишу Enter, далее введем фигурные скобки, внутри которых мы должны написать то, как мы будем размещать кнопки на этой панели. Для этого создадим сначала объект типа jButton, введем для него какое-либо имя, пусть будет одна буква b. Далее знак равенства, new, и далее конструктор jButton. Откроем скобку, внутри которой нам нужно указать то название, которое должно появиться на этой кнопке. Напишем кавычки и далее какое-либо название, пусть будет, например, просто button. Закроем кавычки, закроем скобку, точка с запятой. Ну и теперь эту созданную кнопку нам нужно разместить конкретно на нашей панели. Для этого напишем таким образом. Add, откроем скобку и добавим вот эту кнопку B. Закроем скобку, точка с запятой. Запустим теперь наше приложение и посмотрим, что у нас получилось. Для этого развернем меню Tools, Compile Java. Компиляция прошла успешно. Теперь запустим приложение. Используем команду Run Java Application. Ну и можно увидеть, что появляется фрейм, внутри которого расположилась вот эта одна кнопка Button. Причем надо заметить, что если мы будем увеличивать или уменьшать наше приложение, то вот эта кнопка все равно находится у нас наверху и в серединке по горизонтали. Если мы увеличим окно, то кнопка все равно перепрыгивает так, что она находится наверху нашего фрейма и в середине по горизонтали. Закроем теперь наш фрейм, щелкнем на вот этом крестике, закроем и консольное окно тоже. И теперь посмотрим, что произойдет с нашими кнопками, если их будет несколько, а не одна, как сейчас. Для этого щелкнем здесь на клавишу Enter и введем цикл for, для того, чтобы разместить несколько кнопок. Далее откроем скобку, далее переменная цикла int i, которая вначале пусть будет 0, точка с запятой. Далее i меньше, чем какое-либо число, например, пусть будет меньше 5, точка с запятой и далее i++, то есть увеличение i на единицу за одну итерацию. Закроем скобку. Теперь откроем фигурную скобку, внутри которой и поместим все наши операторы, связанные с кнопкой. Далее вот здесь щелкнем на клавишу Enter. И конечно же нам надо написать еще одну закрывающую фигурную скобку. Кроме этого, чтобы можно было отличить эти кнопки друг от друга, введем во внутрь название этой кнопки вот этот номер i. Поэтому вместо button напишем таким образом введем кавычки и далее плюс i. Кавычки нужны для того, чтобы указать, что это строковая переменная. Если мы просто напишем i, то компьютер воспримет это как ошибку. Теперь же скомпилируем наше приложение и посмотрим, как оно выглядит. Сначала, конечно же, скомпилируем его. Compile Java. Компиляция прошла успешно. Теперь запустим наше приложение. Выберем команду Run Java Application. И вот можно видеть, как теперь будет выглядеть наше приложение. На нем, как мы можем видеть, уже целых пять кнопок. Причем, как мы видим, они опять расположены наверху нашего приложения и по центру горизонтали. Если же мы чуть-чуть изменим наше окно, но ну, для начала раздвинем его, сделаем его побольше, то, как можно видеть, центральное расположение всех этих групп кнопок, тем не менее, сохраняется. Теперь же самое интересное. Сделаем наше окно поменьше. И как мы видим, как только мы наше окно сделали меньше, чем нужно, чтобы все пять расположенных на нем кнопок расположились в один ряд, Пятая из этих кнопок перескочила и стала второй ряд нашего фрейма. Теперь же сдвинем окно еще, уменьшим его. Вот на этот раз расположение кнопок опять изменилось и стало вот таким, 3 на 2 При дальнейшем уменьшении кнопки приобретают вот такой вид в виде трех рядов. А если мы еще больше уменьшим окно, то кнопки располагаются в один ряд. Но дальнейшее уменьшение просто невозможно за счет того, что просто физически тогда вот эти системные кнопки не помещаются на панели заголовка. Закроем теперь наше приложение, и мы вернулись в наш текстовый редактор.